Коронавирус не помешал НАТО подготовиться к проведению учений возле российских границ. Военнослужащие США и Великобритании начали тренировки по разведке в 60 километрах от Калининградской области. Учения в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» проводятся на северо-востоке Польши, в местечке Бимово-Пьиски в Армейнско-Мазурского воеводства. По всей видимости, речь идет о расширении присутствия в Восточной Европе. Область маневра непосредственно примыкает к Сувалдскому коридору, который НАТО считает своим слабым местом. Это небольшой участок польско-литовской границы, который можно считать перешейком между территориями Белоруссии и Калининградской области. В Альянсе полагают, что Россия в случае агрессии ударит именно сюда, чтобы отделить Литву, Латвию и Эстонию от континента. Особенно этот коридор беспокоит Варшаву и Вильнюс. Свои учения в НАТО обосновывают российской агрессией. Так они называют воссоединение РФ и Крыма в 2014 году. То, что оно произошло на основании референдума и без единого выстрела, в Альянсе предпочитают умалчивать. Маневры позволяют отработать действия войск НАТО на российском направлении. На одном из этапов учений Американо британский контингент провел разведку боем. Ряд подразделений занял позиции в лесном массиве, взяв под контроль несколько направлений для возможного передвижения техники противника. Россия при этом наращивает оборонительный потенциал. Накануне прошли маневры в Арктике. Десантники провели операцию, совершив прыжки с высоты в 10 тысяч метров. Это беспрецедентный случай в данном регионе. Канадское издание CBC написало об этом статью, в которой заметило, что российские военные продемонстрировали невероятную смелость и изобретательность. Эксперты уверены, что это была экстраординарная проверка на выносливость.